Здесь конференция наша посвящена э, открытию новой сессии, первой сессии выбранного э, городского совета, э, седьмая сессия. Э, и для начала я предлагаю посмотреть видео нашего проекта э, с утренних событий по поводу того, как э, не пускали активистов и журналистов в том числе. Они никто не говорят. Что... сколько а, Дальше, а что стоит? <соспорядок> А все кредиторы? Пресса, следите, не дают а вам зайти. Сторона. Все, извините, пожалуйста, видите, не дают вас запустить. Ваше удостоверение. Я себе. показал достоверение. Вас еще по вам еще ничего не сказали. А? Простите его. Пожалуйста, найдите По вам ничего не сказали еще. Пресса пропустили. Подождите. Стой, стой, стой. Я там прогуясь. Не дают. пожалуйста. Ну как не, не, не дают. пропустите прессу. Помогаем. Простите. Ну, ребят, ну что такое? Алло. Так, подожди. Стой, стой, стой, Пропустите стой. 10 человек 10 человек. Еще. 10 человек. А человек человек А меня держат, меня... Олег, только прессу не да, надо делать. Олег. Сейчас, да, сейчас. Ты видишь, что А кто вы? Нет, пресса, вот, покажу, Вы не аккредитированная пресса. Извините, вы можете отойти, людям не мешать пройти. человек. Да, я вас слушаю. Отойдите, пожалуйста, не мешайте людям пройти. Давайте пихать, Роман. Выйдите, вы все мешаете. Выйдете. Олег, отодвинь, пожалуйста, выйдите, про а? пожалуйста. Пожалуйста. Да подожди, заходят активисты. Не толкайтесь. Милиция не пускает. Попробуй. Мы сейчас Но разговаривали. Проводили, я я командую, ребят. Что это такое? Я! Мы сейчас Срок! говорили, Сидорин, он сказал, что должны выставили. нас пропустить. Вот, мы с удостоверением. Значит так, сегодня будет сказано, что ну, вот это какое как дело? Это ужас. Дайте пройти. Да никому Стой! не, не дают. Кто будет показывать, рассказывать, как его боешься <соцентрическое> за меня в да, да. должности? А да. Вот это вот да. а так. Да. Давайте, Вот это Даня, ты заходишь! Дима! А куда? Журналисты, вы что делаете? Мы сейчас... Это что, военизированное какое-то... Даня, и Сегодня все покажем. Ребята! Почему вы не Давай. Они говорят, что нет команды. Они говорят, что нет Говорят, нету никаких. Вы знаете, на не пустили даже журналистов в МИСКОГО ДОЗОРУ ну, Нас не пропустили, милиция отказалась комментировать, мы показывали удостоверение редакционные и всех не пропустили. Мы стояли вместе с телеканалом один плюс один и просто милиция отказывается вообще что-либо говорить. Ну, трохи не расчавили грудную клетину. В милиции, они мовчали геть, когда телефоновали до пресс-службы, они э, говорили, что мы тут ни до чего. У пресс-службе Мэрии так само кажуть, что мы не до чего, мы, типа, обказки всі дали, ну, короче, э, неорганизованный, геть неорганизованный был пропуск на сессию, что я могу сказать. Ну, и наши спикеры Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета 6-го созыва, Игорь Ляда, общественный активист, и, и, и Олейник. Дмитрий Маринин, тоже общественный активист, и... Они прокомментируют ситуацию. Пожалуйста, кто я начнет. начнет? Ну, ну что, <смех> уважаемые журналисты, уважаемые присутствующие, я вам могу сказать, что цирк продолжается. Этот цирк мы сегодня видели. Вот так мы живем в нашем городе Харькове. Вот у нас Кернес и его компания превратили Харьковский городской совет в крепость который охраняется несколькими кордонами милиции снаружи, несколькими кордонами милиции внутри, людьми одетыми. Уже он их одел. Раньше они были просто люди в черном, тетушня, а сейчас он их уже одел в красивые белые рубашки, галстук. Ну, в общем, оцепил себя большими кордонами. Я не могу понять, если Сегодня он вел себя довольно, конечно, нарвано. Он показывал, пытался всем, что он одержал абсолютную победу, что его фракция самая многочисленная, что люди его очень сильно любят. Хотя он, конечно, лукавит первое. 26% в общей сложности проживающих в Харькове проголосовали за него. Это четвертая часть города, и поэтому есть еще э, три четверти города, Которые, я думаю, сегодня понимают прекрасно, что допустить дальнейшее воровство Дерибан Харьковского имущества, бюджета Харькова невозможно. И что касается его сегодняшней смелости, я вам могу сказать, что перед тем, как прошла сегодня сессия, вчера очень было много встреч, я не буду называть с кем, как и чего с общественностью начинают торговаться. И вопреки тому, что сегодня он показал свою непоколебимость, вроде бы, я хотел бы напомнить ему в том числе. В 2012 году его тогдашний босс Янукович уверенно выиграл выборы. Уверенно завел Верховный Совет своих послушных депутатов. Сегодня господин Кернес, хочет показать, что он также уверенно выиграл выборы, завел своих послушных депутатов. Поэтому я керносу хочу напомнить, что как закончил Янукович, он должен, наверное, это помнить. И кстати напомню всем: 22 числа, когда Янукович вместо того, чтобы приехать к ним на съезд сепаратистов, которые они созвали, и тогда они его ждали, я думаю, для понятных всем целей, я напомню все тем что 22 числа как раз господин Кермы с Добкиным пересекли украино-российскую границу, выехали из страны, и потом, по-моему, если мне не изменяют памяти, через три дня появились. Они были, мы знаем, они были, я так понимаю, в том числе и в Чечне, они были в России, и оттуда они приехали очень уверенно. И я предполагаю, и я уверен даже в том, что они приехали, приехали сюда такие уверены, потому что получили там тогда какие-то гарантии. И они просто-напросто ждали здесь русские войска. Другого быть не могло. Не могли они приехать сюда такие смелые. И выступать так смело 1 марта 2014 года на площади Свободы. Сегодня Кернес хочет показать всем, что он победил. Так вот я и общественность, мы ему говорим господин Кернес, по вашему плану у вас не будет ничего. И те коллективные обращения, то коллективное обращение из четырех пунктов, одно из которых сегодня было нагло проигнорировано, это про выборы секретаря Харьковского городского совета. Это уже один из вызовов громадскисти Харькова, вызовов нам, чего я вам могу сказать, что мы не опускаем руки. Мы продолжаем работать. Первая сессия не остановлена еще, она не закончена, она делает перерыв. И вот во время этого перерыва сегодня на комиссиях будут обсуждаться очень важные вопросы. И я думаю, Кернос опять поду, по, по, предпримет попытку протащить 11 11 заместителей городского головы. Ни в одном городе нет такого количества заместителей. Также он попытается протянуть состав Исполнительного комитета Харьковского городского совета исключительно из людей, аферированных с ним, и там будут опять те же лица, которые будут дружно поднимать руку по его указке. Но я еще раз повторяю. Его заявление о том, что он открыт, это всего-навсего слова. Горсовет, издание Горсовета, департаменты Горсовета, коммунальные предприятия Горсовета будут открыты для общественности. Хотел он этого, хочет он этого или не хочет. Я это заявляю с сегодняшнего дня как громадский активист. И я горжусь сегодня, что я стал ближе ко всем этим ребятам. Хотя я и никогда не отдалялся от них. Теперь мы приложим максимум усилий для того, чтобы этот курсовет был открыт. И пару слов скажу еще сегодня о том, о тех голосованиях, которые были проведены. И мне уже становится абсолютно понятно, что сегодня единственная демократичная и, скажем так, украинская, Украинская, наверное, проукраинская, демократичная и оппозиционная Керносу фракция, это фракция объединения Самопомячь, которая сегодня не голосовала не принимала участие в голосовании с секретаря Курсовета. но зато все дружно проголосовали с, вместе с Ведроджинием, проголосовал Солидарность Блок Петра Порошенко, проголосовала наш край проголосовал. и Исходя из этого можно предполагать, что вот те договорники, которые мы говорили, да, которые есть с администрацией президента, потому что на самом деле для всех не является секретом то, что политическая воля была бы сегодня, Кернес уже давно бы сидел в тюрьме. Это ни для кого не секрет. Была бы политическая воля, сегодня Харьков был бы совершенно другим. Была бы политическая воля, сегодня мы не прорывались бы в Харьковский горсовет и не видели бы там, сегодня, среди присутствующих, абсолютно всех адвокатов, которые защищают его в Полтаве, его семейство, тетушню, которые в качестве приглашенных сегодня занимали места, среди приглашенных в зале. Поэтому я могу предположить, что в областном совете, наверное, у нас э, тоже назревает такое, такая э, а коалиция солидарности, Дрожжини, наш край, которые выберут какого-нибудь управляемого очередного председателя областного совета, который будет просто, знаете, сидеть и перекладывать бумажки, от которого не будет никакого толку и он не будет ничего решать. Примерно таким же самым на сегодняшний день в горсовете является господин Новак, который с 90-го года был чинушей и таким человеком, знаете, довольно мягкотелым, поддатливым, а Кернусу именно такие нужны. Кернус любит пасти, стадо овец, сегодня такое стадо у него есть. Поэтому, я, Дмитрий, я предлагаю, да. если есть вопросы у, жур, у журналистов, задавайте сразу же и параллельно э, другие спикеры будут комментировать ситуацию. Ну, да, мы немножко динамики передали в нашем... да, да. Вот, да. нас... да, Меня зовут Игорь, я представитель цивильного корпуса АЗОВ Харьковского Сыретку. Сегодня, сегодня мне выпала честь от общественности с трибуны Гурсовета каким-то чудом пробиться на эту трибуну и э, зачитать это э, коллективное обращение, до меня это сделал э, депутат самопомощи Тарас Ситенко, да, поэтому я просто какие-то комментарии свои э, по этому поводу оставил, сейчас я хочу более подробно на этом остановиться. Э, Во-первых, по поводу э, открытости, да, о которой э, сегодня наш градоначальник э, так много заявлял. Э, ну, все прекрасно видели видео, да, как люди попадали, э, пытались попасть на заседание э, сессии городского совета. Э, это несмотря несмотря на то, что у нас было разрешение от всевозможных там, начальников нашей области и города, да, что мы попадаем на сессию городского совета, несмотря на это, часть людей не попала туда. А то, что э, не пустили журналистов, а попали только те журналисты, которые... Э, уже по привычке освещают все, что выгодно Кернесу. Это тоже, как бы, такой немаловажный факт. Было также написано обращение с просьбой о переносе этой сессии в более вместительный зал, но это было все проигнорировано. По поводу открытости можно также заметить, как работает его заместитель, например, господин Дереков, на общественных слушаниях, когда мы неоднократно пытались найти с ним общий язык, когда он лично нас убеждал, что будет создана рабочая группа, мы с вами встретимся, обсудим все моменты завтра, а на завтра, когда мы приходили, ничего не то есть он даже не принимал никого из нас. То есть единственный человек, депутат, который прошел, передал нам обращение, все, то есть никто не хотел ни о чем даже говорить. По поводу конструктива, как я уже сказал, я представляю гражданский корпус АЗОВ, все понимают, да, что АЗОВ – это военизированное подразделение и цивильный корпус – это как бы, гражданское ответвление. Сегодня мы вместе со всеми остальными активистами сообща провели эту акцию, и там были другие представители и самообороны, и ДУКа, и с корпуса ребята были. Ребята, которые привыкли воевать и которые привыкли к радикальным действиям, они, ну, просто пришли и не направляются, да, То есть мы можем конструктивно общаться, но мы не, не собираемся терпеть, когда попираются вообще всевозможные права и свободы граждан, когда человек своей волей просто решает, кто будет секретарем госсовета, как будут переименованы улицы и тому подобное. Мы будем инициировать в дальнейшем создание общественного совета при э, городском совете для всестороннего контроля э, деятельности городского совета. То есть мы э, хотим предупредить заранее нашу городскую власть, что марионеточные общественные советы они не пройдут в данном случае, потому что мы прекрасно помним, как э, созывались э, Слушание по поводу парка Горького, по поводу вырубки, да, когда вся бюджетная сфера была создана для того, чтобы они по команде, когда нужно, поднимали карточки в нужный момент. Зачем далеко ходить? Мы прекрасно помним, как переименовались улицы в разных районах и в городе в частности. Да, когда в зале ККЗ Украины такое ощущение, что это был день учителя или там день жилком сервиса, например, но никак не общественное слушание. Мы такого не позволим, мы всячески будем контролировать и освещать свою деятельность всеми законными способами и будем добиваться того, чтобы общественность принимала максимально плотное участие в контроле за деятельностью городского совета. О том, что там просто рассадник коррупции, я думаю, рассказывать это не нужно, это так уже очевидные факты. У нас есть э, конкретные цифры, данные по э, конкретным коммунальным предприятиям, но это уже будет тема последующих пресс-конференций, то есть мы не с голыми руками собираемся э, с этим бороться. В мы победим. Спасибо, Дмитрий да Добрый день всем, спасибо, что пришли. Что бы я хотел? Я наверное, затронул вопрос по организации сегодняшней сессии, то, как к ней отнеслись представители Горсовета и как просто нарушаются конституционные права всех граждан Украины и просто жителей города Харьков. Сегодня мы прекрасно видели, как согнали больше тысячи сотрудников различных правоохранительных органов, та же милиция, та же полиция, СБУ, работники прокуратуры сегодня... Просто заблокировали все центральные и задние входы в горсовет. Тем, тем же блокировали, ну, не дали людям туда войти и высказать свое мнение. Все прекрасно видели, как журналист, так, журналистам не дали попасть внутрь для того, чтобы не осветили ту ситуацию, которая сложилась там внутри. Тот же вопрос э, о назначении нового секретарем. Совета. Все мы прекрасно знаем, что 12 человек сложили, сложили свои мандаты для того, чтобы пропустить этого человека в госсовет, чтобы он стал депутатом. Просто люди, которые голосовали за тех те 12 человек, просто на них наплевали. То есть их мнения не шли нужным. И эта игра, это Игра со стороны всех представителей ведроджения и лично Геннаса. И пока ну, он будет находиться в совете, все мы будем видеть то отношение к людям, какое у нас сейчас есть. Этот человек не должен быть мэром нашего города, потому что ХАМ ⁇ прежде всего человек, который хотел привести к войну. Ну, как-то так. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Сколько из 13 человек заявлено в прошлом курсе? Это? 13 человек должны были решить со своими ну, до 10 человек, 8 или 9 человек. А, ну, второе заседание 20 числа, а следующие какие действия? Будут ли ну, во-первых, завтра, во завтра заседание комиссии постоянно. Завтра здесь, в здании на площади свободы 64, будет заседание постоянной комиссии, на которых будут рассматриваться вопросы, в том числе бюджет. Я хотел бы напомнить всем, когда Игорь Черняк, представитель самопомощи, задал вопрос по относительно бюджета, как всегда Кернес своими словесами сыгрался на наперске и рассказал учить им отчасти. То есть ответа конкретного. Откуда взялись цифры и куда эти цифры сейчас денутся, пока нет. Но зато у нас есть четкое видение и мы сегодня четко понимаем о том, куда эти деньги будут уходить. Каждый тендер будет контролироваться сегодня. У них сегодня не получится две фирмы выставить, одна из которых обязательно выиграет. Этого мы им не дадим. Я говорю это совершенно ответственно и мы не будем добиваться я еще раз повторяю, мы добьемся, и я обещаю, что мы добьемся сегодня открытых дверей в каждом коммунальном предприятии, открытых дверей в каждом в департаменте города. Пожалуйста, еще вопросы. Если можно, мы так, ну, подытожим, так скажем, вот, с чем пришли к городсовету, чего добились, ну, собственно говоря, завтра что будет делать, не послезать. Ну как с чем пришли? Мы же сказали, с чем пришли. С коллективным обращением к сессии, к первой сессии седьмого созыва. Коллективное обращение собрало подписи граждан Харькова. Это, это коллективное обращение передано. Э, как говорится, мячик теперь на их стороне поля. Если этот мячик на их стороне поля спустит, то мы его опять надуем. Это первое. Второе. Завтра мы будем присутствовать на заседаниях некоторых комиссий. Особо э, внимание мы уделим. Это комиссия бюджетная, комиссия земельная и комиссия... всего земельная завтра нет, потому что там по земле нет вопроса. И комиссия ЖКХ, э, инфраструктуры, благоустройства. Дальше следующий шаг. Это сессия, которая продолжится, первая сессия, 20 числа, на которой будут голосоваться... Тоже важный вопрос. Это состав исполкома, это структурная, э, будет э, согласовываться структура горсовета, это будут согласовываться заместители городского головы. Еще раз говорю, Кернес сегодня показывает, что он пошел в Аббат. Янукович тоже когда-то пошел в Аббат. Спросите у Януковича, где он. Такой же вопрос я задам Кернесу. А он не боится? Янукович там был, я думаю, покруче, чем Еще от себя <къем> добавлю по поводу, с чем пришли, с тем ну, Фактически все, кто смотрел стрим, они заметили, что, мягко говоря, городоначальник проигнорировал все требования, да, и в присущей ему манере э, показал, кто э, в грузовете хозяин, да, то есть у нас не Харьковская область, а какое-то Харьковское княжество, да, сегодня это был, э, была коронация, а не посвящение в мэры. По открытости городского совета мы услышали заверение, что он открыт, что готовы работать, пожалуйста, заходите. Но на практике именно в этот же день мы убедились вот в видео, видели, что это далеко не так, то есть наглая ложь. По поводу эм, чиновнического этого аппарата из более чем половиной тысяч работников, мы обращение передали, ждем реакции. Будет реакция, отлично, не будет реакции, тоже хорошо будет действовать дальше. По поводу секретаря Горсовета, ну вы все видели сами, да? вам здесь разговар... рассказывать ничего не нужно, то есть нагло проигнорировано, человек дал команду своим однопартийцам, которые по факту просто крепостные, да? которые раболепы перед нашим градоначальником написали заявление, что они выпускают и выступают выходят из партии и уступают месту новому. Да? То есть человек наглым образом притянул своего секретаря. Вот. Это опять же с желанием показать, кто в доме хозяин. По поводу э -э, закону о осуждении коммунистического и нацистского режима. Ну, если человек э -э, заявляет о том, что Фрунзе, Тимур, в честь которого он хочет назвать район, является великим летчиком, а по факту это сын того Фрунзе, в честь которого сейчас этот район называется, сын который прожил в Харькове несколько месяцев и умер где-то там под Ленинградом в Новгородской области, ну, у меня сомнения вообще в плане адекватности вот тех людей, которые предлагали такие варианты. Потому что э, ну, здравого зерна здесь нет. Переименовать район Фрунзе в район Фрунзе или переименовать Дзержинский в Дзержинский, это откровенный плевок в лицо громаде, плевок в лицо украинской общественности и всем тем э, сотням погибших, которые сейчас отстаивают э, независимость Украины, которые э, начали это делать на Майдане, героев Небесной Сотни, и которые сейчас на фронте эту сепаратистскую нечисть держат изо всех сил, вот. которую, скорее всего, не так уж и против был видеть в нашем городе городоначальник, когда выступал на митингах под российскими флагами. Мы категорически этого не приемлем, да, если он считает, что какой-то Фрунзе, который э, полгода своей жизни жил в Харькове, достоин э, такой чести, чтобы в честь него назван был район целый, но куча э, писателей, поэтов, историков украинских гораздо менее значимые для него фигуры, ну, здесь тогда нужно другими способами с этим бороться, потому что... Адекватности в подходе нет. О каком конструктиве можно говорить, да, если человек вот, ну, такое заявляет из с полной уверенностью, что да, действительно. Младенец Тимур Фрунзе, который жил в Харькове, когда не было еще вообще фрунзейского района, действительно удостоен чести быть таким запечатленным на карте нашего города. Спасибо. Еще вопросы? Я хочу добавить, что то, что сказал Гарри, я... хочу добавить, что Кирос. Хотел бы здесь видеть не только там, сепаратистов, российские войска. Кернес готов видеть здесь любого, кто даст ему остаться у кормушки. Кернес сегодня готов пустить сюда любого или э, быть с любым, кто даст ему сегодня сохранить те миллиарды, которые сегодня у него есть. Поэтому э, мы от него и харьковчане должны знать, что сегодня Кернес придает же не только... Тех, которые считают себя правильно настроенными активистами он сегодня предает и тех, которые любят его за его лавочки, фонтаны и все остальное Ведь те 12 депутатов, которые, за которых проголосовали И которых попросили вежливо выйти из, депута, из депутатов ради Новака За них же тоже голосовали хриковчане, которые любят лавочки и Керлос То есть Керлос и здесь их всех, как говорится, обвел вокруг пальца и сделал так, как ему захотелось. А для жителей Харькова я хотел бы сказать, что деструктив это не мы, деструктив это Кернос. Мы не говорим сегодня, что Кернос только плохой и что его депутаты только плохие. Мы к тому, что мы говорим, где плохо, мы предлагаем, как мы видим, чтобы было лучше. Мы предлагаем свою структуру курсовета. Мы предлагаем, как должны работать сегодня департаменты. И какими они должны быть конструктивными. Мы знаем, как должны работать коммунальные предприятия для того, чтобы они платили налоги, они выводили свои деньги через частные конторы. Мы знаем, как сегодня можно конкурировать и при керности с 2010 года нет ни одного слова инвестиции. Есть одно слово кредитование. Сегодня город только кредитуется. Кредитуется и кредитуется, закладывая имущество именно тех харьковчан, которые сегодня за него голосуют. А про инвестиции и слухом никто не слыхивал. Вот для этого и нужно, чтобы сюда в город зашли инвестиции. Но сюда никто не пойдет, пока здесь будет керность поверьте. Да, пожалуйста. я Понимаю, что где-то в бюджете заужу 20000000. То есть бюджет, который будет приниматься с учетом 12 человек, которым что-то было обещано за то, что они подвинулись после этого человека. Ну, естественно. Там среди этих 12 человек есть, к примеру, госпожа бабинская которая являлась, я уверен, останется, директором департамента культуры. А прерогативой этого департамента является всеми любимый парк Горького. И когда я изучал бюджет задавал, знаете, как вот есть есть строчка, тратим на парк Горького 100 миллионов, а расшифровывается почему-то 50. Я задаю вопрос, а где же расшифровка остальных 50? И вот госпожа Бобицкая начинает краснеть и теряться. Это один из его преданных людей, которые уступили свое место ради дома. Там есть еще несколько фамилий, довольно известных, которые являются директорами коммунальных предприятий. В принципе, у него же, как бы знаете, у него ламочка запасных не сильно большая, потому что на самом деле многих, я говорю это вполне ответственно и знаю, сами его депутаты мне рассказывали, что он их просто загонял на выборы и говорил, ты не просто пойдешь, ты выиграешь. И многим он это говорил, и многие из тех, кому он это говорит сегодня, написали заявление в пользу долга. Спасибо, еще вопросы есть, коллеги? Ну, я думаю, тогда будем заканчивать пресс-конференцию. Спасибо. У нас были Дмитрий Марин, Игорь Лядов, и Дмитрий Олейник. Следите за событиями на нашем сайте. Спасибо.